Все, будьте крутыми. Ты будь крутым. Ну что, друзья, из какого это фильма? Это один из моих любимых фильмов ужасов. Если догадались, напишите в комментариях. Вернемся к вопросу: Что значит быть крутым? Сегодня я расскажу, что это значит, и дам вам 10 советов, как стать клевым немедленно. Первый совет. Не нужно сильно стараться быть крутым. Я понимаю, звучит как реверсивная психология. Представьте, что значит не быть крутым. Какой-нибудь мямля или нерешительный человек, который стоит в углу, ёрзает, смотрит нервно вокруг, весь в поту. И подумайте о Джеймсе Бонде. Во время перестрелки он хоть раз вспотел? Занервничал? Нет, он всегда выглядит так, будто все под контролем. Он медленно говорит, никогда не теряет из вида свою цель. Если вы хотите выглядеть круто, придя на вечеринку, ну, вам нужно практиковаться. Может, стоит пойти на мероприятие поменьше, но после этого вы не будете переживать, как вы идете, как вы выглядите или как другие люди воспринимают вас. И у вас получится выглядеть гораздо круче. Запомните, друзья, не выпрыгивайте из штанов. Второй совет – держите осанку, и когда вы присядете, устройтесь удобно, как у себя дома. Я говорю не о том, что нужно развалиться, но уж точно, что вам не стоит делать, так это сутулиться. Я не хочу, чтобы вы сворачивались в клубочек, когда сидите. Большинство людей так делают, и они даже не догадываются, что они это делают. И это посылает сигнал слабости. Слабость — это не круто. Третий совет — носите солнцезащитные очки. Заметьте, как только я надел эти очки, я тут же поднялся на уровень покрутости. Может, внутри ничего не изменилось? Но вот две причины, почему в очках вы выглядите круче. И первое, они делают вас загадочными. Люди не могут увидеть глаз, что мгновенно разжигает интерес, смотрите ли вы на них. Это переводится в повышенное внимание к вам, следовательно, ваша крутость повышается. Знаменитости, звезды кино, когда мы их видим на публике, что они носят? Солнцезащитные очки, в особенности классику, а это авиаторы, вайфареры, клубмастеры, которые ассоциируются с крутостью. Вам нужно найти правильную оправу для вашего лица и правильный бренд для вас. Четвертый совет – носите кожаную куртку. Я уже говорил об этом ранее, что кожаные куртки изначально посылают сигнал силы и мужественности. Посмотрите на Голливуд. Индиана Джонс, летчики из лучшего стрелка. Какие куртки вы видели на них? Кожаные, прочные, крутые, долговечные. И не обязательно это должна быть только куртка. Это может быть обувь, можете выбрать себе сумку. Все эти вещи, кроме того, что прочные, прослужат годы, являются отличным вложением, еще и делают вас круче. Пятый совет, отрастите небольшую щетину. Проводили исследования, сравнивали гладко гладковыбритого мужчину, мужчину с трехдневной щетиной, мужчину с бородой. Да, у каждого есть свой набор определенных черт, но было обнаружено, что мужчины с щетиной являются более привлекательными и выглядят круче. Не было объяснено причины, почему эти мужчины воспринимаются как более крутые. Я думаю, что когда мы встречаем парня со щетиной, мы думаем, что у него собственная компания или он работает на работе, где позволяют отрастить себе бороду. Он излучает сигналы, что он вне системы. В любом случае, отрастите щетину, будете круче. Шестой совет. Найдите пару хорошо сидящих джинсов. Я имею в виду, что они должны быть по размеру в талии, тази и бедрах. Если необходимо, ушейте, подберите длину. Не нужно, чтобы вы по ним ходили. Главное, подберите правильно по вашей фигуре. Найдите бренд, который подойдет вам и выберите несколько цветов. Да, есть определенные цвета, с которыми вам стоит распрощаться. Как варенки 80-х, рваные джинсы, как будто пришли с концерта 90-х. Подберите себе пару темно-бордовых, может, пару черных, пару светло-серых, темно-синего индиго. Я люблю темно-синие джинсы. Я думаю, что они лучше всего смотрятся на большинстве мужчин. Они сочетаются со многими вещами. Главное, подберите по размеру. Можете выбрать джинсы темного цвета, и вы получите классику вещь, не под времени. Джинсы есть у большинства мужчин, они также ассоциируются с бунтарством, но у американцев, и это определенно фактор крутости. Седьмой совет – представляйте, что вы нравитесь людям. Когда заходите в помещение, не стоит саботировать себя. Не говорите, о господи, эти люди меня ненавидят, или я им не понравлюсь, или им не понравится мой голос, не понравится, как я одет, идите и предполагайте лучше о людях, что вы им нравитесь. Они здесь, чтобы общаться, встретиться с другими людьми или просто хорошо провести время. Протяните свою руку, представьтесь, поговорите с людьми, просто проведите хорошо время. Представляете, что вы им нравитесь. И что забавно, когда вы это представите, зачастую это является правдой. Восьмой совет. Понимайте правила и имейте храбрость, чтобы их нарушать. Одна из вещей, чему я учу, вам нужен крепкий фундамент в мужском стиле. Друзья, стоит понимать, почему вводят дресс-код. Раз вы это понимаете, осознаете свою позицию, то, что вы хотите сообщить, на этой основе вы можете нарушить эти правила. Итак, вы идете на конференцию, и каждый одет в строгий костюм. Но у вас есть месседж. Компания, допустим, с западной сферы. Но ничего страшного, если вы наденете ковбойскую шляпу с черными брюками, классным пиджаком и ковбойскими ботинками. Да, вы будете выделяться, но знаете что? Это соответствует вашему бренду, вашей компании, и это поможет людям запомнить вас. Они будут подходить к вам. Если это поможет донести вашу мысль до людей, нарушайте правила. Девятый совет. Знайте людей. Видели вы парня, который заходит в клуб, заходит в бар, и он знает выше вышибал, барменов. Он знает всех работников, он знает начальство, он просто прогуливается и жмет им всем руки и обнимается. Я имею в виду то, что каждый одобряет этого парня. И так его уровень крутости взлетает. В основе своей он взаимодействует с окружением, посылает сигналы, которые вы воспринимаете, что этот человек высоко ценится. Все это может благоприятствовать повышению вашего уровня крутости. Итак, по моему мнению, одно из самого лучшего, что мужчина может сделать, это подготовиться. Можно пойти в заведение или часто его посещать и построить отношения. В определенных случаях люди начнут запоминать вас, поэтому общайтесь с ними, угостите их в знак уважения, узнайте имя и упоминайте его. Все это повысит ваш уровень крутости, особенно в местах, как бар или клуб. Десятый совет. Знаете, когда сбавить крутость? Друзья, поймите, быть крутым все время не круто. Это необычное состояние человека. Нормально иногда быть уязвимым. Нормально иногда раскрыться. Это нормально просто общаться с людьми, слушать. Не всегда это будет выглядеть круто. Но крутость не то, что вы должны излучать все время.